Что это было? Это вторая часть аниматика, по сценарию подписчика. Где я? В 28 километрах от зоны высадки. Как так вышло? Нас сбили. Проклятые зеленомордые. И что теперь делать будем? Придется добираться до цели пешком. Ты серьезно? Да, если мы не убьем вожака, нам отсюда орков никогда не выбить. Посмотри вокруг, все наши мертвы. Надо отступать к нашим позициям. Тебя комиссар расстреляет, если сбежишь. А ты чего молчишь? А я приказы не обсуждаю. Правильно мыслишь, боец. Как твое имя? Рядовой Константин Увязлый, сэр. Вольно. Ставлю задачу собрать боеприпасы трупов распределить по рюкзакам еду и гранаты тоже забираем здесь в основном еда она легче боеприпасов ты бери боеприпасы а ты василий понесешь рацию радист мертв но без связи мы точно не проживем выдвигаемся Расщелина. Через нее можно перейти по поваленному дереву. Кучу. Кучу. Кучу. Кучу. Кучу. Кучу. Кучу. Антон! Неет! Хнык, хнык, хнык. Ты понимаешь, что ты командира убил. Я сожалею, что мне пришлось вызвать эту молнию, но иначе бы орки достали нас. Рано или поздно. У него не было выбора. Хнык, хнык, хнык. Идем дальше. Хнык. На, На этом, этом серия, серия заканчивается. заканчивается.